Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Наконец-то мне подвернулась удача, но все идет через одно место. Утешишь меня немного, а? Это называется фан-сервисом. Начнем с твоего славного Ротика. Хотя что-то тут не так. Он совсем не плачет. А понял. О, как души раздирающе он плачет! В прошлой жизни я видел магию только в снах да сказках. Но теперь я смогу ей овладеть. Только это имело значение. С такой силой я смогу. А, я покакал. Спрятавшись в тени своей талантливой сестренки, я вырос совершенно обычным темным рыцарем, фоновым персонажем класса А. Но мой истинный облик... Как погляжу, а бизнес у вас процветает, дорогуши. Мои друзья из каравана, я отомстил за вас. Не волнуйтесь, я найду хорошее применение всему, что вы тут оставили. А затем я начал обстреливать его магией. И чего только я не опробовал в период экспериментальной деятельности. И тогда, месяц спустя... Мне наконец-то удалось сдержать эту магическую перегрузку. Однако... Если вы этого желаете, я могу отдать вам свою жизнь. И как это понимать? Пусть они напали, пока она спала, но как им удалось справиться с Клэр? Наверняка противник оказался искусным бойцом. Тогда нам нужно оставить все как есть? Ты это хотел сказать? Нет, я не об этом. Просто констатировал факт. Хватит извиняться, лысая башка! Получай, получай, получай, получай! Взял и пошел искать нашу... Что, если наша дневная Клэр пострадает? Взгляните на карту. Мы определили места их укрытий. Однако, мы не знаем, в котором именно держит госпожу Клэр. Вон там! Черт промазал! Там-то мы отыщем мою сестру. Но там же ничего нет. А -а -а! Невозможно! Криптограммы оказались блифом? В таком случае, если за с тем отчетом, все сходится. Господин Тень, я уверена, что там и правда находится их тайное убежище. Так и знал. Вы всего лишь выслушали информацию и сразу же узрели мне истину. Невероятно! Хоть цепи сдерживают магию, но ты смогла увернуться? Меня учили полагаться не на количество магии, а на способ ее применения. Тебе повезло с отцом. Ты про того лысого? Нет, меня этому научил брат. Твой брат? В битве я всегда побеждаю. Но я всегда чему-то учусь у меча своего брата. В то время как он ничему не учится у меня. Именно поэтому он получает от меня люлей. Это он исцелил тебя, когда ты начала показывать признаки одержимости. Этому мальчишке такое было бы не под силу. Что правда, то правда. Но на всякий случай мне нужно разузнать о нем побольше. Если ты его хоть пальцем тронешь, то ответишь за все. Он убьет тебя, всю твою семью, твоих друзей. Я за ним. Нет нужды. Он сам направился в его руки. Значит, вот зачем мы разделились! Господин Тень – просто нечто! Я заблудился. Ладно, через два года и сам туда поеду. А пока заставлю Альфу и остальных поработать. Тень. Хм. Час настал. Нам пора вас покинуть. Чего? Это прощание. Чего?